Всем привет, дорогие друзья, всем привет. Это наши регулярные эфиры, которые, я надеюсь, станут прям реальным СМИ, которая поможет нам с вами двигаться вперед. И вот Игорь Дубинников уже практически здесь, со мной рядышком. Сейчас мы смотрим, кто тут у нас приходит, классно. Да-да-да-да-да, вот сейчас мы с эфиром. Ждем, ждем. А, от Игоря подключение. Подключение. Игорь, привет. Привет, дорогой. Да, привет. Очень рад тебя видеть. Спасибо огромное, что ты а, согласился и принял участие в наших таких вечерних посиделках, вечерние эфиры на тему персональной стратегии. Давно не виделись. Что вообще происходит сейчас? Какие у тебя проекты наиболее важные? Чем ты сейчас занимаешься? Слушай, я построил свою школу предпринимательства, и... Что сейчас... это онлайн какая-то, платформа? Ну, там и он, и офлайн. То есть, это открытая школа предпринимательства, реалити экосистем, где внутри есть и образовательная платформа, ты, и класс. сообщество, и инвестиционный фонд, и инкубатор. То есть, сегодня образование так построено, что если ты не экосистема, если ты не работаешь в долгую, а точнее навсегда, да, то тогда это просто как обычно все получается. У нас система поддержки людей, ну скажем, от начала до... Игорь, мы тебя ждем, да? Да-да-да. От начала я, я с тобой. Да-да, от начала... От начала и поддержки. до конца жизни. Ага. То есть сейчас э, краткосрочные проекты по какому-то там, не знаю, раз получился и все, не летит? Нет, не, не то, что не летит. Это, э, ну, скажем так, это, это слабо. Класс. Окей. Тема нашего сегодняшнего эфира, которую мы с тобой а, так примерно обсудили, это э, можно ли быть лидером или вообще... Нужно ли быть лидером? И вообще, нужно ли быть самого для себя лидером? Причем ты так классно заявил, что, э, э, что лидерами рождаются все, а вот становятся как раз не все. Почему? Вот как, как быть лидером вообще? И на чем строится это лидерство? Давай вокруг этого поговорим. У нас будет 30 минут, чтобы раскрыть эту тему. Ну, смотри. Дело в том, что... Почему я утверждаю, что лидерами рождаются, но не становятся? Потому что так построена в целом система образования, что инициатива людей, их готовность принимать на себя вызов постепенно с первого класса к заключительному классу снижается. Ты в курсе? Есть исследование НАСА о том, как творческие способности, как креативность представлена в первые несколько лет жизни. И к двадцати годам, что происходит с этим. Очень интересно было бы узнать. Примерно скажи, то есть все не по а, ну, по пониспадающей до 2 процентов. Ого! Они когда провели первое исследование, они удивились и сказали: Не, это невозможно. 95% не может быть как бы гениев. Это нереально. Через 5 лет провели цифра ниже, ниже, ниже, ниже. Ну и как бы эта же группа спустя получается там 18 лет показала результат. 2%. Почему? Что происходит не да. так? Как усреднение. мы решаем? Усреднение? усреднение, да. Усреднение, тесты, как бы социум, сравнение, каким то должен быть по меркам кого-то, родителей, друзей и так далее. Поэтому каждый из нас, ну, практически приходит в этот мир для того, чтобы, ну, скажем так, принять какой-то вызов. Этот вызов мы принимаем в виде того вклада, той пользы, которую мы хотим принести в этот мир, но если мы в начале жизни еще чего-то хотим, то потом постепенно так получается, что уже просто хочется стабильности, уже кредиты, уже семья, уже должен, ну и дальше постепенно, даже человек, если он уже на словах что-то говорит, реально в делах он это не делает. Слушай, но ну, печаль, а что печаль. остается делать нам, кто уже сейчас здесь? Ну, Слушай, если понятно. мы говорим, если мы говорим про нас с тобой, то я думаю, что мы с тобой этим и занимаемся, там каждый в своем формате, а, помочь человеку а, вспомнить, собственно, что изначально у него эта опция никуда не делать. Ну, как бы, она на ее просто надо активировать. Как? Всегда Очень всегда просто, кажется, осознанность, что делать дальше? Осознанность. То есть, когда ты включаешь осознанность, понимаешь, что у тебя не работает, ты естественно начинаешь предпринимать какие-то усилия для того, чтобы это начало работать. Ну вот еще раз, что такое лидер, да, или кто такой лидер? Человек, который на себя принимает какой-то вызов, какую-то ответственность по ситуации, в ситуации конкретной. Например, в компании происходят какие-то изменения, человек говорит, можно я буду отвечать за этот проект, я готов. Это проявление лидерства, проявление инициативы. Человек идет по переходному мостику, видит, валяется какая-то грязь, он не проходит мимо, а просто ее поднимает. Это все в мелочах, это все в мелких деталях. Это все в корпоративном мире точно так же, как и в принципе, как бы, и в предпринимательстве. Человек, ему не все равно, он вовлечен, ему это интересно, он готов решать проблемы. Это и есть лидерство. Окей, okay. тогда получается, что вне зависимости от того, что с нами сделала система, у каждого из нас есть способ вернуться к самому себе активация что это значит активация ну это значит буквально нужно выделить время на самого себя то есть это означает что например утром вы выделяете времени там не знаю час времени и в этот момент вы анализируете или там любой из нас анализирует свои сильные слабые стороны свои достижения свои ошибки какие уроки человек извлекает этих ошибок то есть Человек саморефлексирует и понимает, какой он на текущий момент времени. Он понимает, каким бы он хотел стать, какие у него цели. И это и есть постепенно э, избавиться от э, всяких разных шор, всяких разных социальных, наносных как бы, тем, успешного успеха и так далее. Реально понять, какой ты по сути, и начать этому соответствовать. Это называется разобраться в себе и жить в соответствии с тем, какой ты есть. Игорь, а есть какой-нибудь секрет? От того, что, как это делать. Например, ну смотри, ведь на самом деле в информации в интернете такое огромное количество. что а, понять о том, как сделать сводный анализ себя, не знаю, там, как выбрать свои сильные стороны, о чем читать, ведь просто огромное количество информации. Но ведь 99% людей этого не делают. Где вот этот момент, когда кто-то вдруг так, устраивает? Так вот, ты, так, вот, так, вот ты, так вот, ты только что сказал главный секретный ингредиент. Начать делать. Вот Что нужно сделать, какой напиток испить, чтобы начать делать? Ну вот смотри, я тебе могу на примере рассказать своей семьи. Давай, давай. Вот У меня в прошлом году так случилось, что ушла мама. Она 15 лет боролась с раком и умерла. И это голило определенную проблему в семье. Папа пьет. На тот момент он еще больше начал пить, потому что это горе, это ну как бы а как иначе. И я помню, что все мои попытки что-то с этим сделать не увенчались в феврале-марте практически никаким успехом, потому что я на него давил. Я на него давил, папа постепенно в свои 66 лет превращался в ребенка, я в его отца. То есть мы как бы с ним поменялись ролями. Все то, что он из меня вложил когда-то в подростковом возрасте, я ему кратно вернул обратно. Угу. В какой-то момент я понял, что я люблю его, несмотря ни на что. Вот просто Каким люблю не чтобы он не делал. Вот просто, да, он мой отец, и все. И я позвонил ему и сказал, пап, я тебя люблю, и прости меня за то, что я вел себя недостойно. Угу. В этот момент что-то произошло. Буквально через две недели папа решил закодироваться. Ничего себе. Да. И вот внимание, что произошло, и что э, я после этого как технологию, как бы для себя, идентифицировал. Оказывается, что каждый из нас готов к изменениям, когда случается какая-то жопа. То есть плохо, когда. Да, то есть, грубо говоря, человек пьет, пьет, пьет. Например, у него скачет давление, и человек не может его сбить, и он начинает пугаться. Чего он пугается? Мой папа в данном случае испугался, что он станет овощем для меня и для моего брата. Обузой. Uh -huh. а Очень важно вот эта первая часть под названием «Я люблю тебя, папа», чтобы рядом находился человек, который, несмотря ни на что, будет рядом и будет поддерживать. Будет ждать момента, как на рыбалке, когда надо будет просто подсечь. И вот, грубо говоря, случается жопа. В этот момент человек готов к изменениям. Через ровно две недели, максимум, максимум через две недели человек уже не будет готов, ему будет все хорошо снова. Но uh -huh. в этот момент этот момент он как бы вот ты его подтек папа говорит слушай, я помню у меня рядом сосед есть который закодировался пять лет назад на год и уже пять лет не пьет он находит этого соседа сам берет телефон звонит врачу врач ему говорит надо семь дней не пить ну проверка решимости он 7 дней не пьет дальше я приезжаю мы как бы едем на процедуру он все делает до сегодняшнего дня он не пьет Круто. А, когнитивные функции, знаешь, сколько времени восстанавливаются? Вот Какая когда функция? Человек, когнитивная, познавательные функции, ага. значит, мышление, память. Значит, то есть человек пьющий у него деградирует мозг настолько, что он может не помнить, что было вчера. Это при том, что он там лицом в салат не окунается, просто как бы угу. пивка, там, водочки. А, а для того, чтобы это восстановилось, мы с папой начали, например, читать книгу. Например, я взял для него книгу «Возраст счастья» Владимира Яковлева, где там примеры разных людей, разного возраста, о том, что там 60, 70, 80, 90, 100 лет можно, оказывается, иметь смысл жизни какой-то. Даже при таких потрясениях, как у него. И вот у -у -у. мы постепенно начинаем читать. Дальше проходит месяца полтора. Я начинаю за папой записывать цитаты. Вторую книгу знаешь, какую он взял? Почитать. Сапин с Хорари». Ничего себе! Да, мы с папой обсуждаем такие темы, как происхождение человечества, значит, датаизм. Значит, папа после прочтения «Сапиенс» выдал мне следующую историю. Это был просто бомба. Значит, он мне говорит, Игорь, надо в России вести двоеженство. Я говорю, папа, в смысле? Он говорит, ну просто так устроено, что вот там у нас, как бы, вот здесь вот, если бы, там, вот тогда бы у нас больше популяции была. То есть, ну то есть вообще. Поэтому лидерство, оно включается, если человек постепенно включается в жизнь. Во-первых, он отрезвеет. Очень много людей просто пьют и не замечают, что они, к сожалению, ну как бы снижают чувствительность своей нервной системы из-за этого. Они mm -hmm. думают, что они не алкоголики, на самом деле алкоголик – это просто человек, который регулярно употребляет алкоголь. Из-за того, что человек не трес, он не чувствует себя, он по инерции бежит, бежит, бежит. И вот панацея в данном случае или таблеточка, которую все ищут – это всего лишь навсего в тот момент, когда жопа, начать заниматься собой. Потому что в этот момент человек готов к изменениям, он готов а вот... начать эти изменения. Вот смотри. Нам, получается, тогда всем нам нужно дождаться того момента, когда в жопа наступит в каждом отношении. Абсолютно. А у нас, а у нас же у каждого каждый день что-то происходит. Важно не проходить мимо своей задницы. То есть, получается, жопа каждый день, как девиз становления лидером. Да, да, на рыбалке. Каждый день ловим жопу. Окей, ну хорошо. Есть ли какой-то шанс без жопы стать лидером самого себя? Конечно, можно просто... То, что мы сейчас с тобой проговариваем, осознать и начать буквально с утра завтрашнего дня. Встать ну, на но, но час вот раньше что, и начать... Что в человеке должно такое произойти, чтобы он взял и начал что-то делать? Интерес к себе, интерес к своей жизни, интерес к тому, кто он такой. Вот Леночка меня кулебабина спрашивает, а когда полная жопа, Игорь, что делать? Отлично, можно ко мне приходить, я специалист по жопам. Ты как? каким мужским женским? <смех> <смех> По всем. <смех> в смысле жизни. Хорошо. И все же, вот когда, э, ну, то есть, вот мы даем там технологии разные, да, вот там люди начинают что-то делать или не начинают, или остаются в неком своем собственном представлении от того, что э, там как бы, и у них все хорошо, условно все хорошо. Вот, э, ну, например, вот человек решил, что ему каком-то месте в мире очень плохо, а жизнь его прям туда выталкивает, в это место, в это... и он говорит, "Все, я туда приеду и умру. Где... Ну, как подожди. быть лидером если, если, если, если человек знает, что в том месте он умрет, если он туда едет, ну, как бы, это же его выбор. Ну, вполне себе лидерский шаг. Окей, okay, хорошо. Из чего складывается технология становления лидером? из э, нескольких аспектов. Первый аспект называется «надо стать взрослым». Взрослым? То есть мы еще по ходу дети? Да. Когда я с подростками веду тренинг по самоопределению, я задаю вопрос «что такое взрослый?» И mm -hmm. за все время моего преподавания ни разу не было, чтобы кто-то из подростков сказал, что это связано с возрастом. Все подростки обычно сходятся во мнении, что это когда человек отвечает за свои слова, дела, соответственно отвечает за себя, грубо говоря. Я обычно подросткам говорю, окей, давайте, кто готов взять на себя ответственность, кто готов стать взрослым. Обычно максимум треть зала готова стать взрослыми. Остальные говорят, слушайте, мы смотрим на весь этот геморрой, который есть у взрослых. Мы не хотим быть взрослыми. Поэтому первый момент – это внутреннее принятие решения, что я взрослый, потому что с этого момента начинается самоопределение. Некоторые люди и в 60 лет не становятся взрослыми. Слушай, а как взрослого спросить, взрослый ли ты или не взрослый, лидер ли ты в своей жизни или нет? А, а лидерство у нас чуть позже, после зрелости. У нас лидерство да, – это взрослый четвертый, взрослый. третий аспект. Да, для начала – ты взрослый или нет. А, ну, если человек тебе говорит, а ну, как бы, в смысле, ну ты говоришь, давай разберемся по понятиям, что это такое. Человек говорит, не, ну да, я отвечаю за свою жизнь. Ну я правда живу с мамой, как бы беру бабки в долг, не отдаю никому. Но как бы я взрослый, я зато разбираюсь в технике, могу рассказать о том, какая классная кофемашина новая вышла. Понимаешь, да? Вот, Ключевой важный аспект, когда ты взрослый, ты реально отвечаешь за свою жизнь самостоятельно, ты сам принимаешь решения, а не как бы ссылаешься на обстоятельства, на каких-то людей и так далее, что тебе не везет. То есть вот этот вот первый момент, который легко определяет, человек взрослый или нет, это когда он говорит от «я», от себя, а не от «там где-то как-то так получилось». Я не знаю как, но в общем я не виноват. Это все родители, это социум. Путин, Мутин, Шмутин, Мишустин, Хренустин и так далее. Вот. Когда проходим эту часть, мы выходим в зрелость. Потому что через взрослого человек идет зрелость. А зрелость, как ты помнишь, нам даже аттестат зрелости выдают в замечательной средней школе. Правда, да. В замечательной средней школе это всего лишь ведомость оценок. Это <свят> не, как бы не про зрелость. Это просто математика, физика, химия и так далее. <свят> это не про зрелость. А зрелость это уже когда человек понимает, кто он, куда он идет, зачем он живет. Понимаешь, да? Это как раз про осознанность. И вот там дальше чуть-чуть называется лидерство. А что такое лидерство? Это когда я разобрался, кто я, и взял ответственность за реализацию своего предназначения. Угу. Вот круто! Это, это, это аж третий пункт, понимаешь. Как ты понимаешь, если мы э, с тобой, взрослые не выбрали тему, человек не, ну, не выбрал, что он взрослый, то дальше это умножается на ноль. То, то есть получается, каждый, каждый следующий, если не равно единице, равно нулю. Соответственно, Абсолютно. ты обратно -назад. Абсолютно. Абсолютно. И человек может даже быть собственником компании, человек может быть генеральным директором крупного холдинга. Но, внимание, как бы уши в детстве, когда человек ну как бы реально на себя не принял как бы ответственность за свою жизнь. Я видел такие вещи, это полная деградация лидерства, когда человек, находясь у руля крупнейшей компании, не мог сформулировать собственную стратегию, зачем он живет. Ну ведь это действительно сложно. А когда мы с тобой имеем такого, ну, грубо говоря, отца-основателя или генерального директора, который сам лично не знает, зачем он живет, как он может взять ответственность и создать стратегию для компании? Как он может... Ну, может быть, консультанты. Может быть, консультанты. Слушай, может. ну да, пришли люди, исполнили твою супружескую функцию. <laughs> консультанты, классно, заплатил бабла. А, а сам ты, как бы, на что способен? Поэтому, Получается, вот если что вопрос. уже... Да, да, да, абсолютно. И поэтому, вот если мы говорим уже в пределе лидерства, это вообще, получается, четвертая фаза, которая называется «я взял ответственность за себя и за реализацию своего предназначения», а также «я взял ответственность за то, что я помогаю людям, им понять свое предназначение и его реализовать». Угу. Потому что у нас, как ты понимаешь, в связи с овощеобразованием нет предметов осознанности, люди не понимают, кто они, и поэтому они приходят в организацию просто за стабильностью, за тем, чтобы отсосать немножко денег. И как бы Слушай, в этой ну, ситуации да, комментарии пишут: "Ладно, стратегию написать, но реализовывать ты не консультантом, реализовывать да". Ну да, да, да. а что, вы за меня еще есть будете? Это да. вот так это и происходит. Скажи, пожалуйста, вот насколько сегодня возможность помогать людям? стать, как сказать, лидерами, что ли, это востребовано. Насколько люди хотят напрягаться, то есть напрягать себя для того, чтобы что-то в своей жизни изменить? Ром, ну я считаю, что в век просвещения, да, вот в, по сути дела во вторую когнитивную революцию, в которой мы живем, когда в обществе этот вопрос у каждого человека, зачем я живу, и в целом благодаря тому, что мы общаемся, ну, то есть это прям сквозит отовсюду, типа а зачем ты живешь, а как бы счастлив ли ты, ну и так далее. То есть идет по определенному нагнетанию этого вопроса, оно обусловлено тем, что действительно, ну, как бы, люди, людям интересно. Тот кризис среднего возраста, к которому каждый раньше тихо приходил, теперь общество приходит в целом очень быстро. Если а он буквально накрыл, еще он, но накрывает, сути, я нас. бы так сказал, накрывает. Вот сейчас, как только случится роботизация уже, как ее обещают, то тогда точно накроет, потому что, ну, как бы за просто там пенсию, люди сидеть просто так дома не будут. Человек – деятельное существо, Homo sapiens – это не наличие разума, а умение им пользоваться. И mm -hmm. массовое схождение с ума от, как раз от того, что люди будут не заняты. И вот мы с тобой как раз на пороге этого, вот прям совсем находимся. Спрашиваешь, если люди, насколько сейчас востребовано это? Да, это востребовано. У меня вот у меня есть одна из программ, она называется «Три спартанцев», где люди просыпаются в 5 утра на протяжении 7 недель, они специально приходят для того, чтобы себя в определенную ряду, а, а для того, чтобы как раз и разобраться, то есть 5 утра с 5 до 6, такое полумедитативное состояние, когда ты еще как бы не проснулся, когда ты разум свой еще не включил, ты начинаешь говорить сердцем по-честному, кто ты такой. И постепенно вот эта практика каждодневная по разным аспектам твоей жизни позволяет тебе целостную картинку и стержень свой как бы составить. Поэтому люди приходят, они приходят на то, чтобы как раз выделить себе время. Там есть взаимодействие с напарниками. Обычно благодаря взаимодействию с другим человеком, благодаря своим зеркальным нейронам, люди видят себя со стороны, получают обратную связь. Я как третья камера помогаю разобраться и все то, что пара не видит между собой. Каждую неделю у них смена, каждую неделю новый человек. семь человек, семь новых, получается, контактов в жизни, глубоких. Так обычно людей не знают, даже близкие люди. И на выходе человек реально перезапускается, перезагружается, как генеральную уборку сделать, как переложить как бы, то, что у тебя есть по разным полкам, в том числе выкинуть флам, как уборку там, вести, да? там, как дома ты это делаешь. Вот, поэтому это востребовано, и чем дальше, тем больше. Да, слушай, очень необычно и, как бы сказать, так системно к подходу того, что выдергивает человека из той реальной ваты, в котором мы постоянно живем. А ведь эта вата очень приятная, она же сладкая на вкус. Да, но у кого-то как... уже стекла вата. Слушай, ну вот еще один момент. Надо ли будить людей? Или пусть сами просыпаются? Я считаю, что просветительская деятельность на то, она и необходима, чтобы э, на свет люди шли. Будить, не будить. Я думаю, что тут скорее вопрос в том, чтобы была возможность, а сегодня интернет, сегодня открытость позволяет это делать, находили для себя различные возможности. И там кто-то нашел это в таком методе, кто-то в таком методе. Все равно люди придут в комнатку под названием «Я». Ну, в смысле, каждый в свою комнатку. И придется начинать разбираться. Другой вопрос. ты Кто-то, кто написал, молодец. Это то, что одно дело разобраться и теоретически это все там расписать, а другое дело сделать так, что ты трансформировался в эту сторону. Вот почему 7 недель? Потому что для того, чтобы изменить свои привычки и думать, и ну как бы перевести это в действие, необходимо время. Это нельзя сделать за один день, или за два дня, или даже за одну неделю. Вот из моего опыта, а я уже этим 10 лет занимаюсь, это требует порядка 7 недель, тогда процессы необратимые возникают в твоей собственной трансформации. Круто. Слушай, вот как бы от тебя подарком для всех наших зрителей прямого эфира, тем более у нас там в последние 10 минут его, может ли какое-то одно, но очень полезное упражнение, с которого даже человек, который в сладкой вате сейчас прибывает, но попробовать его начинает, через какое-то время придет к осознанию какой-то внутренней потребности. Да? Uh -huh. uh, я могу порекомендовать сделать следующее упражнение. Это uh, если вы хотите узнать, uh, кто вы, и условно говоря, чем вы полезны людям, uh, выбрать из своего окружения uh, по принципу, первое, uh, люди не будут вам врать, второе, uh, они вас знают, 7-10 человек. Это выборка uh -huh. необходимая для того, чтобы получить uh, ну, как бы нормальную валидацию данных значит вы просто возьмите прямо сейчас во время эфира или как только он закончится каждому этих людей напишите сообщение пожалуйста мне на три вопроса первый вопрос назови мои две-три сильные стороны второй вопрос как ты можешь меня рекомендовать, при этом не расшифровывайте, если люди не поймут этот вопрос, ничего, просто как понял, так и ответ. Угу. Для вас расшифровка следующая, мы нормального дантиста рекомендуем, как нормального дантиста, очевидно, но обычно у людей ступор, типа, кому рекомендовать, а зачем, ну то есть не надо расшифровывать, не надо извиняться, просто вот как я говорю, вопросы, их надо написать буквально так, как я говорю. И третий вопрос, это чему меня можно научиться? И вот вы отправьте эти вопросы этим 7-10 людям, получите эти данные и сделайте контент-анализ. Посмотрите, какие наиболее частые ответы вы получаете про себя от разных людей. Они, не сговариваясь, вам ответят на эти вопросы, и очень много будет совпадений. И вот то, что вы образуете в середине, ну, грубо говоря, если это все соединить, это и будете вы и есть. Потому что, когда вы проявляетесь по отношению к этим людям, вы как бы не контролируете себя, как вы проявляетесь, тем более по отношению к разным людям в вашей жизни. Супер! Спасибо тебе огромное, э, что ты хотел нам всем пожелать, ну и, собственно говоря, и себе, в том числе, и нам, вот в это тяжелое турбулентное время. Ну, Во-первых, принять, что такое время будет всегда, и не надо думать, что наступит стабильность. Чем дальше мы как бы идем, тем более турбулентное время настает. Это первое, это просто принятие это как данность. Второе, я желаю осознанности, которая приведет к тому, что вы будете счастливы, будете жить в балансе и гармонии. Слушай, и еще раз последний, тут люди написали, вопросы повторить. Первый вопрос, какие мои сильные стороны? Назови, как? назови, две-три ага. мои сильные стороны. Назови две-три мои сильные стороны. Ага. Не какие ага. мои сильные стороны, а назови две-три мои сильные стороны. Ага. Второй вопрос, как ты можешь меня рекомендовать? И третий а вопрос, и третий? Это, да. И третий вопрос это, а, как, а, чему у меня можно научиться? Точно, чему можно мне научиться? Чему у меня можно у... научиться? У меня. Сейчас запишу просто в комментарии. Да, да, я вижу, вижу. Можно Можешь... научиться. Игорь, отлично, спасибо тебе огромное, я был очень рад тебя видеть. Это желаю услышать тебя в... приглашение в том, что ты делаешь, мы где-то движемся очень близко и параллельно а, осознанность это важно лидерство это важно изменить действительно можно быть можно изменить только самого себя а уже когда ты сам изменился через изменение самого себя можно и как-то не как, как экологично менять что ли мир вокруг да ну да мне нравится цитата Саровского о том что достигни совершенства сам и вокруг тебя достигнут совершенства тысячи Спасибо тебе огромное, был невероятно рад тебя видеть и очень содержательно, эмоционально. Благодарю тебя. Надеюсь, что люди придут к лидерству без состояния большой жопы. Да, ну, как бы, немножко, но не сильно, много. Пока. Давай, счастливо, обнимаю тебя. Пока-пока. Пока-пока, Игорь. Друзья, это был Игорь Дубинников Всего его о лидерстве, и это классно. Мы продолжим периодически делать лидерство. Сейчас я нахожусь в отпуске и планировал здесь делать эфиры каждый день, но здесь не очень удобно. Через неделю вернусь домой и вернемся к этому опять, и будем продолжать эфиры. Нам очень важно понимать, как себя доставать, доставать из этой ситуации, из этой нашей жизни, чтобы двигаться вперед. Всем желаю добра, давайте сердечек, чтобы сегодня вечер у всех сложился прекрасно, чтобы все были счастливы, всех вас люблю и пока, до встречи, до следующих эфиров смотрите анонсов в будет все, как всегда, супер всем пока